Всем привет! Меня зовут Ирина, я работаю в финансовой сфере. По работе приходится довольно много читать. А времени не хватает, поэтому решила пройти курсы по скорочтению. Мой выбор на онлайн тренинг по уникальной методике гипнотренинга Ленченко. Тренинг мне очень понравился, очень эффективный и познавательный. Узнала много нового, различные техники, концентрации внимания, техники запоминания и усвоения информации, что очень важно которыми я сейчас пользуюсь успешно в своей работе, который позволяет мне экономить кучу времени. Также для меня полезны были техники просмотрового чтения, которые позволяют мне буквально за две минуты оценить, стоит ли книга того, чтобы ее читать. В огромном многообразии книг нашим. А сам тренинг проходил в очень дружественной, приятной атмосфере. Спасибо всем участникам за это. А также. Хочу сказать огромное спасибо Дмитрию за его уникальную методику, она действительно работает, я поняла это на себе. И нашему тренеру, Юляне Швецовой, которая нас мотивировала, которая нас контролировала, заставляла не лениться. Спасибо, Юлиана, большое. Спасибо, Дмитрий. Всем советую пройти этот курс.